Всем привет, приветулечки, дорогие подписчики и зрители моего канала! Поздравляю вас всех с этим замечательным событием! Сегодня 1 июня, первый день лета, как говорится, вот и оно долгожданное лето! На, на, на, на. А также сегодня Международный день защиты детей. Я хочу пожелать от всего сердца каждому ребенку на земле счастья, ну а самое главное в нашей жизни это здоровье! Приходит мужик в аптеку и спрашивает, а презервативы есть у вас? Аптека же, да. Какой вас размер интересует, мужик? Да не знаю. Она, ну вы зайдите, у нас там за ширмочкой дощечка с дырочками. Примерите, заодно и узнаете, какой вам размер нужен. Мужик заходит за ширму, десять минут, нет, двадцать, выглядывает и говорит, а сколько у вас дощечка стоит?